И что очень важно, мы лет 20 говорили про развитие старой части нашего города, так называемого Старого Кто-то там живет? Так, есть ли они жители, еще кто-то есть? Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Кирилл. Кирилл. Туда нужна дорога? Да. Нужна. Вторая объездная. Вторая объездная. Лопарь уже не справляется, согласитесь, да? да? Правильно, вот совершенно верно. И мы решили, что и жителям это очень нужно, мы же застраиваем эту территорию, 16-й микрорайон создается, такой красивый, новый, правда не всегда хватает там дорог, не всегда хватает каких-то дополнительных, скажем, мест для досуга нашей молодежи, но тем не менее это тоже будем строить. И мы решили строить Нововартовскую, стоимостью 1 миллиард 800 миллионов рублей. 20 лет мы говорили о том, о необходимости ее строительства. Мы заключили контракт, и в этом году, зимой, мы начнем уже вытарфовку и приступим к ее строительству. Она стоит из четырех участков дорог. Вы видите озеро Эмтор наверху, наверное, знаете это озеро. Это должно стать местом рекреации, местом отдыха наших горожан. И мы уже подступаемся восточными нашими территориями именно к этому озеру. И это будет очень интересно. Конечно, дорогу, которую мы построим, четырехполосная, мы ее планируем построить за два года, где будут все элементы дорожной сети, где будет велодорожка, где будет дорожка для того, чтобы могли бегать. И она станет катализатором для развития всех территорий старой части города. И по бокам этой дороги можно будет строить новые какие-либо здания, необходимые для наших жителей Нижневартовска. Вот эта улица Пикмана. Очень интересно, что мы единственные в Югре, я не знаю, в Российской Федерации говорить не буду, но единственные в Югре наше муниципальное образование, которое заключил уже два контракта жизненного цикла. Слышали о таких контрактах? Это, знаете, это новые технологии, которые, может быть, не всегда, вот в конце уже избитое выражение, для многих оно такое, может быть, не то, что надоело, кажется антагонизм каким-то неприятным. Это контракт жизненного цикла. Очень интересный контракт, в котором учитывается баланс интересов предпринимателей и муниципального образования. В чем это баланс интересов? Контракт заключается на 10 лет. В течение двух-первых лет предприниматель должен за счет собственных или привлеченных средств построить дорогу. И в последующие 8 лет ее эксплуатируют. Так вот мы платим предпринимателю за эксплуатацию этой дороги. Это наше отложенное обязательство. И платим также средства, которые, ему средства, которые он, понятно, затратил на строительство этой дороги. Для предпринимателя этот контракт интересен, потому что на протяжении 10 лет он обеспечен работой, и те работники, которые у него работают, получают заработную плату. Для нас, муниципалитета, этот контракт интересен, потому что у нас нет сегодня достаточно средств, чтобы ее построить в рамках 44-го федерального закона, который вы знаете. Это наше отложенное обязательство на 10 лет, который мы платим понемногу. Но для жителей эффект такой, что мы дорогу получаем сразу. Комфортную, качественную, по которой приятно ездить. Таких контрактов у нас заключено два. Это улица Пикмана. Кстати, мы э, сделаны вот в первом, так называемом, асфальте, как говорят наши строители. Второй асфальт по нашему проекту должен быть положен в следующем году. Тем не менее, так как жителей очень много Волнуется, переживает. им не нравится, что эта дорога закрыта, я дал поручение, мы в пятницу обсудим, и эту дорогу откроем, чтобы жители могли свободно проезжать по этой территории. У каждого национального проекта есть целевые показатели, к которым мы должны, должны прийти. Вот для безопасно-качественного автомобильных дорог, это снижение числа аварийности, уменьшение перегруженных участков, увеличение доли дорожной сети, находящейся в нормативном состоянии. Это целевые показатели Российской Федерации. Мы обязаны их достигать. Конечно же, мы их достигнем, я больше чем уверен. Это, этот национальный проект, на который уделяется большое внимание, и, и наши жители, они видят это сразу, качество и проведенных ремонтных работ, и так, как можно по этим дорогам ездить.